Скажите, пожалуйста, может ли стоматолог самостоятельно вылечить себе зуб? Может ли хирург вырезать себе в Может ли психолог или коуч самостоятельно продвигать свои услуги и привлекать клиентов в социальных сетей? На связи Ольга Ашпина, продюсер, маркетолог, соавтор, соведущая студии «Эксперт». В сегодняшнем видео я дам вам несколько советов, которые помогут вам определиться, готовы ли вы начать свою частную практику самостоятельно или все-таки рассматривайте варианты сотрудничества с коллегами или партнерами. Итак, почему возникла тема такого видео скажу честно что буквально год-полтора назад я бы еще с большой долей уверенности и с большим количеством подтверждающих фактов рассказывала вам о том что все возможно конечно сейчас самое время начинать продвигаться самому вы все это сможете я бы показала вам огромное количество кейсов других успешных консультантов которые самостоятельно прошли этот путь но Давайте смотреть правде глаза. На сегодняшний день ситуация в онлайн-пространстве она тоже кардинально меняется, меняется очень быстро. Ленты умнеют, трафик дорожает, и для тех из вас, кто, может быть, до сих пор думает, что качать контент – это снимать себя в различных позах или рассказывать о том, что вы кушаете, или как вы развлекаетесь с семьей или с животными, этого достаточно. Да, огромное заблуждение. Слава Богу, что большинство из вас уже понимает, что контент нужен прикладной, контент должен быть полезный и применительный конкретно к вашей целевой аудитории. Обещанные советы на сегодняшний день будут следующие. Конечно, вы можете вы можете самостоятельно продвигать свои услуги, вопрос в том, на какие объемы продаж вы вообще ориентируетесь, сколько это 50 тысяч рублей в месяц, 100 тысяч рублей в месяц, 300, 500, миллион. То есть нужно четко понимать, что механика по зарабатыванию 50 тысяч и даже 150 тысяч рублей, это уже несколько иная механика. И а, если вполне допустимо, что вы можете самостоятельно продвигать свои услуги и привлекать клиентов на 50-100 тысяч рублей в месяц, то вы можете, конечно, это делать сами. Но если вы все-таки выходите в онлайн частную практику с намерением а, работать на себя и сделать это направление основным для заработка, здесь нужно четко понимать, а, что, что я могу это делать самостоятельно при условии, что я четко знаю свою целевую аудиторию, я четко понимаю свое уникальное торговое предложение, я прекрасно понимаю, как показать ценность услуг для своего клиента, я владею элементарными способами упаковки своего товара или услуги. В моих сутках 24, не 24, а 48 часов. И при этом я, самое главное, владею огромным количеством технических навыков, которые помогут мне настроить рекламу, настроить рассылку, создать несколько продающих или вовлекающих лендингов, написать правильные тексты, писем, напоминалок и так далее, организовать эфир или вебинарную комнату. Это лишь малая часть техни технических нюансов, которые требуются для такого серьезного онлайн-продвижения. Поэтому а, я могу сказать, что сейчас, наверное, самая верная тактика – это найти себе тех партнеров, тех специалистов, которые разделят с вами хотя бы техническую сторону продвижения. Но в любом случае вам нужно четко понимать, что конкретно вы хотите продвигать. И большинство интернет-курсов, которые связаны с продвижением и раскачиванием личного бренда, что сейчас очень актуально, они говорят, что нужно делать, но не говорят, как это нужно делать. Поэтому совет номер один, и этот совет мы внедрили в наш курс, курс называется «Студия частной практики» это найти себе маркетологов, который сможет приложить вот вашу ДНК, да, ваше целостное, ваш целостный образ уже в социальные сети и встроить это в вовлекающую воронку. Именно этим мы и занимаемся на нашем курсе, на закрытом таком очень интересном бутиковом курсе. Но об этом, я думаю, что вы еще услышите. А если для вас сегодня было важно и ценно мое видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и следите, нов... следите за новыми выпусками а, таких видеосюжетов о наболевшем, о самом а, самым актуальном и, надеюсь, прикладном для вас. С вами была Ольга Ашпина, Обнимаю. Всех благ.